Попробуем понять, почему фигуристка Евгения Медведева меняет тренера. Ведь было так хорошо, Женя Медведева, воспитанница тренера Этери Тутберидзе, выиграла два чемпионата мира, должна была победить на Олимпиаде, и все к этому плавно шло. Но появилась в группе у Этери Тутберидзе маленькая девочка Алина Загитова, обыгравшая 15 лет фаворита на Олимпийских играх, и пришел конец доброй сказки. Уже не и Алина сложились хорошие отношения в той степени, в которой они могут быть нормальными между 18-летним лидером и юной преследовательницей. Но с переменой места на пьедестале и невольной переоценкой соотношения сил ситуация получила новое развитие. Двум молодым, однако уже по-настоящему великим, сделалось тесновато на одном катке и в одной группе с одним тренером. Третий должен уйти. 18-летняя Женя Медведева добровольно взяла на себя роль третьей. Так уже бывало. Вспомните, хотя бы Алексея Ягутина, тренировавшегося с Евгением Плющенко у Алексея Николаевича Мишина и э, перешедшего к Татьяне Анатольевне Тарасовой, слишком тяжела ноша ежедневно соперничества. Пусть журналисты пишут, что конкуренция толкает вперед, это же конкуренция съедает. Вопрос не в том, кто выдержит или не выдержит. Никакой тренер не может э, доказать. Я э, делю между вами и время, и силы поровну. Особенно если бабушки, мамы и другие ближайшие родственники, а также неизбежные советчики фигуристов э, придерживаются иной точки зрения, с которой потом соглашаются и главные действующие лица, молоденькие спортсмены. Женя уходит. Кому? За стопроцентной точностью неизвестно. Жаль, коли к Брайну Орсеру, он действительно великолепный тренер, но только канадский. Наши звезды, если и по вполне объяснимы в причине меняли наставников, то только на своих российских. Это, не дай бог, станет новым словом в обычном эксперименте. За океан, если и уезжали, то более взрослые танцоры – да, к своим российским тренерам и в российское окружение. У Орсера наших не было. Как сложится в новой стране и в непривычном месте, хорошо бы Брайан Орсер мог, помог Медведевой в достижении непокоренных высот. А может получится и так, что уровень канадского женского одиночного катания быстро поднимется, когда местные девушки освоят уникальную технику Медведевой. Ведь обычно она на московском катке здорово. Мало в фигурном катании, да и в большом спорте вообще найдется таких светлых людей, как Женя Медведева. Не говорю а чисто о чисто спортивных качествах. Медведева мила и миловидна, для своих лет неплохо образована и в меру общительна, исключительно воспитана. Все это и привлекло к ней внимание шоу-бизнеса. В телевизионных ледовых балетах она смотрится так же хорошо, как, в, как и в рекламе. Существует мнение, будто телемелькание привлекает внимание к фигурному катанию. Такой точки зрения не разделяю. Трудно быть звездой мировой величины и блистать на экране. Мало кому, кроме зрелых футболистов и хоккеистов, подобно удавалось. Для труднейшего вида спорта фигуристов, фигурного катания надо полагаю, выбирать нечто одно, Женя пыталась совместить и то, и другое. Интересно, как отнеслась к этому требовательнейшая э, Этерия Георгиевна Тутберидзе. Как, как бы то ни было, все переходы будут официально утверждены Я объявлены в ближайшее время. Наверняка при всем понимании ситуация известия об уходе Евгении воспринята без радости. Женя удачи, но хотелось бы, чтобы она рождалась на родной земле. I do